Итак, всем привет. Ну что, поиграем. Надеюсь, сейчас все будет нормально. Значит, в прорыв играем. Здесь больше мне понравился этот режим. Сейчас начнется... Снайперская битва. Так, карта у нас отличная. Песочные часы мне очень нравится, Прикольная карта. Вооруженная опась. Погнали. Сейчас попробуем раздать. Вак развалился, поехали, поехали. Займем позицию. Я думаю, отсюда пора отваливать. Всегда себе меня закосячили. Пошли. У нас вертолет на прикрытии. так значит занимаем выгодную позицию снайперскую ищем точнее для начала и начинаю вести огонь я на каждой карте запоминаю плюс-минус свои позиции которые мне нравятся более-менее комфортны для игры и все и вперед Ну, мы один есть конечно один момент что техника вертолеты вот эти джипы блин не дают толком пострелять Нифига себе, он меня снял жестко. Давайте-ка обойдем, осмотримся. блин, запалили нас. А я я я я я убили. Первый труп у нас с вами. ох ты, можно вертолет взят, давайте на вертушке полетаем. Так, к нам приближается танк, сейчас мы его... Ну, давай, давай, давай. Долго перезаряжаются, ика ловушки очень. Надо. бы. Можно же чуть прокачать эту всю тему. Пока одна ловушка перезарядится. О, стрелок присоединился, это хорошо. А вот он, наш танк. Есть, вот это нормально был сейчас. Они там полным экипажем в танке находились, я так понимаю. Столько народу завалили. Есть. Одной ракеты хватило, так. еще цель. О, есть вертолет. Есть цель, есть цель. Вижу цель. Прекрасно. Уже что-то прокачали. Так, еще цели? Вижу цель. Вижу, вижу, вижу. Кто-то по мне наводится. Блин, сейчас прилетит плюха. Плохо стало Все, забрали Танк забрал Ну да ладно, пойдем опять по снайперим Ой, прекрасно Блин, наверх можно было залезть, нет? Нельзя было залезть Хреново Так, ладно, пошлите тогда Здесь с крыши очень удобно было работать надо было Макея взять с крюком. Так, есть цель. Танк по кому-то работает. Блин, не могу, не вижу. Нет, есть контакт. Все, спрятался. О-о-о-о-о. Есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть. Ай, блин. Мы ну, давай на крыше, ё-моё. то жопе высаживается. Короче, возле нашей базы тусуются, где мы появляемся. Офигеть. Они уже здесь везде засели. вообще огонь Даже не успевая модули, блин, поставить. Так, ну ладно, давайте, маяк. Это мой маяк, кстати, который я ставил. Так, давай, давай, давай. О, вот так вот. Отлично, пошли. Чувак успел, стой, стой, стой, жди меня! поближе немножко Такое песчаная буря придет танк стреляет так, давайте на мостик зайдем никого нету. Пробили броню, но не убили, блин. Чуваку прикрыть. Вот она, вот она. Опять попал, но не убил, блин. Ну давай, попадай, блин. Что-то ни хрена. Да это режим, я в прорыв играю. О, все, меня пришли, сейчас меня убьют. О, я вдруг свалился. Все, тут этих чуваков куча. Прорыв интересно играть. Не, то, не просто точки захватывать тут. Линия обороны. Вот это сейчас было вообще красиво. Блин, ну я, конечно, снайпер такой себе. Yeah. Давайте снова вертушку покачаем. Yeah. Надо прокачать ракеты 130. Интересно на них по... пострелять с них. Блин, блин, сейчас меня... Давай противоуклонный маневр. Все, сейчас меня бомбанут. Что, будем десантироваться? Еще, сейчас еще все валим. Я немножко не понял смысла Вопроса, но ну, я прям в самую задницу высадился Ну, а, ну это да, ну, блин, мне... Да, он рядом сидит, смотрит. Я поэтому себя и не показываю, что там YouTube может только заблокировать, что типа дети на заднем фоне. Вот а так, да, спасибо тебе, что смотришь меня, Фом Галимов. Фома Галимов, извини, если неправильно выразился. Не так уж много зрителей заходит посмотреть. А так стримы я каждый день... Это в 4 часа Ну в 12 по Москве, а у меня 4 часа дня Так нашему, блин, я не успел Нашему бойцу, кто-то там Это артиллерия стреляет О, вот это вот фигня она, Сейчас надо ее гасить Можно еще вот так попробовать сделать Чуть-чуть не хватило меня, естественно, нахрен кто подымет. Мне нужна О, даже так. Слушай, клево. Это очень приятно. Мы все старания, значит, не напрасны. Так, ну пиши тогда, единственный мой дорогой, уважаемый зритель, на что бы ты хотел посмотреть в игре. меня нормально слышно, и качество вроде бы более-менее. 2К поставил, 4К слишком сильно, оно тормозит. А вот 2К нормально. Так, сейчас отойдем на перезарядку. Он меня спалил. Спалил, спалил, спалил. Да, это еще вертолет, блин. еще не будет, понятное дело. Так, давайте-ка мы с вами полезем в самую жопу. <реклама> Карта, блин, вот еще я здесь не нашел никаких этих точек, где можно прям нормально пострелять со снайперки процессе я на не играю третий, третий раз только О, вертушка вертушка интересно можно и со снайперки ее вы видели только что что я сделал <с> я, я в шоке честно ребята посмотрите я его со снайперки вертолетчика просто в башку убил и он все и он сдох <с> Вы этого, это эпично сейчас было Вообще, что вертолетчика. Надо было, блин, заскриншотить это дело Ну ладно, я потом со стрима вырежу, да Я тоже так думаю Просто на удачу Он так еще летел четко, блин Что это, получилось его срезать Не всегда так бывает А это с грантомета ну, почти, блин, не получилось. Но все равно, надо будет практиковать. Ну-ка, еще один. Ну, это, того я точно не срежу. Ну-ка, давайте еще раз. Hazard зон, да, конечно, я вчера играл у него. Это вот что-то типа Таркова. Там, э, ну, если бабок поднакопил, короче, там одну катку вышел с боя. Ну, эвакуировался Тебе нормально так на накидывают И ты потом затариваешься всякими плюшками О, змея ползет Ты всякими плюшками таришься И идешь в бой А если у тебя баба, короче, ноль То ты берешь стоковый ствол Без обвесов вообще, без всяких И бегаешь с ним Вот такие вот дела Блин, ну танк я не заберу Гранатомета, надо выстрела 4 чтобы танк забрать это все такие косвые. О, у меня вертушка, видать, обозлился на меня. Ну, как сказать, ну да, он клевый но надо в отряде играть. Ну, с друзьями там или о, с кем-нибудь, чтобы поговорить можно было. Вот если хочешь... Если хочешь, там я в Дискорде кинул, короче. Можно в Дискорде списаться будет. И вместе поиграть, ну, там, как если надумаешь. Ну а так, да, это командная такая игра, надо в четвером сообщать. Потому что там чуваки не русскоязычные, описать а в чате долго, голосового нету. Поэтому и накладывают определенные трудности. А когда с голосовым в команде уже сообщат, то да, там успех, победа будет очень хороший. Сейчас это все он приземлится. Сейчас я в него. Есть, попал, но ему мало, блин. Еще разок, еще разок сейчас попаду и будет точно точно огонь. Вот сейчас я его. А -а -а! Ну да, надо покупать. Они не стали делать бесплатные hazardзоны, хотя обещали. Меня еще чувак подлечил. Ой, спасибо тебе, братуха. Блин, ну-ка, давайте попробуем их задавить. Блин, вертолет меня. Огрю, это его закусило. Ну-ка, сейчас. Я вертолет возьму. Ну-ка, где-то есть чувачело, вон он летает. B1 квадрат. Ну теперь я точно знаю, что можно. Там снайперка есть, которая самая такая мощная бабаха. Вот с нее вообще можно будет раздавать по вертолетам. Там скорее всего и какие-нибудь разрывные бронебойные патроны будут по любому. И они будут прям нехило так это. Можно вертушку будет с одной плюхи в кабину прямо туда за, зарядить. Он у меня прибавился. Так, ну что, где еще кто есть? Я никого не вижу. Так, вот, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Танк в тачка тачка шмаляет. Надо вниз спуститься. Сейчас отработаем с ракет. А он вылез. Ту... сколько тут. Так, я про... профукал вспышку, блин. Вот, есть, есть, есть, есть, есть. Зенитка. Против зенитки будем воевать. Ну, давай, давай. Есть. Готов. А это вот Еврокоптер летит. Победа так ну что давайте теперь хазар зон посмотрим это все нужен второй раунд так. потрясающе ну да эпично конечно было вертолетом. что вышло через черт Ну вот, я наконец-то открыл. Готов. Так, сейчас я тебе Фома покажу в Хазардзон, если ты смотришь. Что-то загрузочка у нас подзатянулась. Так давайте разок скатаем. Здесь все намного, в общем, бой-то ближе с другими игроками. Не такой раз размашутый. Так кого взять? Я лучше, наверное, возьму Иванца. У меня 1300. О, нормально пойдет. Давайте возьмем Калаш, наверное. И еще можно взять, наверное, патрончики. Все. Не играй в героя. Поступим по умному. Так, ну что, отряд могильщика готов к бою. Значит, появляемся, сканируем, куда идти. И вперед. Но вот, ну, блин, я с... ну, не в коннекшене со своим отрядом. Поэтому так интуитивно, метками посканируем местность. А, нет, у меня сканера нету. Ну, калаша, отдача вообще лютая, не рукоятки тактической нету. Только вот прицел. Так чуть не, чуть не забрали блин. Так, забрали один отряд. Ой, блин, сейчас меня подранили. Ну вообще стандартное здание 3,5 аж. В общем, не дешево. А вот голд, но голд смысла сейчас нет брать. Она выйдет 19 числа и голд для того, кто купил ее... 12-го, то есть ранний доступ к релизу игры. А так 3,5, я думаю, самый такой вариант. Блин, жестко меня убили. Я думал, будет нормальный такой прорыв. Вот он, Hazard Zone. Говорю, тут командная игра очень важна. Отбили только вот свою экипировку, которая затарила все. Там э, в этом стандартном издании, по-моему, только боевого пропуска нету. Но игра сама есть, все режимы работают. Уже косметика и все это прочее это на любителя. Хотите еще двушку доплачивать? Самое Я взял так, думал, чтобы обзор пораньше начать делать. Только для этого, по сути, голд и ультимейт вообще, там сколько она, артбук и еще какая-то фигня. Еще один скинчик. Ну, у кого бабки есть, конечно, берите. Я думаю, голд вообще самое жирное будет, больше не надо ничего. Сейчас будет еще минуты две крутить, пока четвертого игрока не найдут. Там по четыре человека отряд. Вообще хотели сделать, да, дать Хазарзон бесплатным, но они его не стали делать. И кучу игроков народу, да, от, просто отодвинули потому что не каждый готов типа тратиться. Тот же Варзон был бесплатный, к примеру. Почему непонятно. Ну, часть игроков, игроков они точно потеряли. я защита он готов кстати щит до сих пор еще не починили его нету в игре по техническим причинам написано что вот у этого спиноза нет щита ключевого инструмента только высадились, уже война пошла. Причем, какая-то лютая. Скорее всего, живыми чуваками. Так, поставим. Блин, а? Кто там поливает так жестко? Со всех сторон. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, чувак. Так, уходим в прикрытие. Давайте, давайте. Все, весь отряд завалили. Иди сюда. Просто всех гасит жестко. Какой-то снайперил, что ли, сидит. Или это бот? Нет, это точно не бота. Это живые игроки. Надо поднять нашего бойца. Давай, подумай его. Надо фланг прикрыть. Вот он, вот он, вот он. Минус один. Да это солдаты, блин. Это обычные боты. ё -моё. Они всех разобрали. Опять. Я в шоке. Иди сюда. вы будете против живых игроков делать, если у вас боты разбирают? Да уж. эпичная у нас команда. Сейчас еще сюда живые придут. Вот капсула с рядышком. Данные, значит, взяли. Пошлите, товарищи. что там -то у меня по трошкам. 120 патронов. Давайте, давайте, Пошлите. Вот это уже живые игроки пришли блин почти забрал так надо обойти здание Сейчас попытается слева откуда-нибудь зайти. Нет, нет, нет, нет. Блин, а? Да вы чё косые-то такие, господи? Есть минус один. Вот это уже живой чувак. Сейчас его прибегут лечить свои же. А у меня патронов нету ай яй яй яй яй яй яй яй а яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй Я сейчас на карачке буду ползать. Что там все сдохли? Двое еще живые. Даже вот смотрите, никто не может поднять. Я их поднимал всех. Меня никто не может поднять. Ну круто, черт сказать. Вот это большой минус. Нужна сбалансированная, правильная команда. Желательно из своих людей, друзей, чтобы мы общались. Это полная жопа. Почему я не хочу вот в этот режим играть с такими вот игроками, как сейчас? Короче, пошлите обратно в прорыв, будем со снайперской винтовки дальше вертолеты сбивать. Не будем заставлять их ждать. Да не, вообще режим клевый. Ну вот говорю, есть нюансы. Так конечно, это по кайфу что-то новенькое. У него реально интересно играть. Я вот за пять каток один раз умел только эвакуироваться. А вот нормальной команда попалась русская, и мы общались сразу же. Пока снаряжались обсудили все нюансы и пошли и все и победили и на вертушку сели и улетели то есть эвакуировались и мне бабок прилетело там что-то около полторашки за за эвакуацию Кажем чего стоим! У нас чрезвычайная ситуация. Русские намереваются захватить центр хранения данных в Сонгдо Южная Корея. Содержимое данных засекречена, но они играют важно. Мы успели вертушку взять, это, это отлично. Обычно они постоянно заняты хрен, когда вертолет возьмешь. Конечно, говори Кстати, привет, Алина Максимовна У нас теперь имеется ремкомплект для вертушки. Блин, опять, сейчас меня просто зашмаляют нафиг этими ракетами. О, она промазала. Короче, от них можно уворачиваться. Еще от одной вернулись. То есть противоракетный маневр, он работает. Сейчас заберу есть, забрал. Ну, да, как-то как-то так вот. Огонь, огонь, блин! Все ушли от ракеты. Да вот видите, в чем говорю же вот эти вот все нюансы, что чуваки просто ты всем помогаешь, а в итоге, когда ты упал, мало кто тебя подымет. снайперим немножко. В прошлый раз мне прям нормально здесь получилось поснайперить. Ага. Ох, вы у нас эпично захреначили. Офигеть. Хелп, хелп, вытащи мне, чувак. Все. красиво я его в башку снял тут позасели блин так ладно надо подспрятаться Ладно, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. И до завтрашнего стрима.